Опять-таки в мире, там, ну и у нас развивается, есть там несколько таких школ математическое решение, когда реально строится формула, вот эта вот из литературы приведена формула, которая позволяет рассчитать оптимальную периодичность ТО, да, например. То есть мы заводим туда значение, нам значит, алгоритм дает оптимальность периодичности обслуживания. Есть управленческие решения, когда у нас главный инженер и главный механик говорит: Ну, я сказал, значит, вот это оптимально. Ну и комбинированные, когда, соответственно, специалисты, опираясь на данные, на какие-то алгоритмы, предлагают управленческие решения, инженерные какие-то выводы, и руководители принимают решения, опираясь на данные. Опять-таки, часто я думаю, что вы видите, если читаете там или смотрите рекламы, все рисуют эти графики, то есть вот есть кривая, вот есть оптимальная частота работ, вот оптимальные затраты, но вот как-то до реальных расчетов мало кто доходит. Ну, на Западе у нас как-то только начинает развиваться, есть целый класс систем, которые так и, ну, и называются оптимизаторы Таир, которые реально позволяют считать вот эти вот параметры для планирования, исходя из тех данных, которые накоплены в системе осуда. Ну, опять-таки, мы вот сегодня будем показывать примеры работающего приложения. То есть, как для меня, например, выглядит оптимальность. У нас действительно можно на одном графике, сейчас, как говорят, бизнес-графика, показать, какие точки замены оборудования и его частей оптимальны с точки зрения рисков. То есть, с этой точки зрения я могу доказать, почему я в этот момент провожу замену либо ремонт этих компонентов оборудования. соответственно, зная тот уровень риска, который оценен ну, в деньгах, да, то есть мы понимаем, что риск – это деньги. Ну, и вот, опять-таки в наших наработках был проект выхода вот на эту оптимальность, когда действительно считался оптимальный бюджет на несколько лет, если, только исходя из данных о вот, состоянии оборудования стоимости и стоимости ремонтных воздействий. То есть это мечта механика, когда он загружает ну, в табличку какие-то данные, и система выдает ему оптимальный план работы там, до конца жизни этого объекта. Наш... Опыт проектов оптимизации. Не скрою, что мы уже лет лет десять наверное, ходим вокруг темы оптимизации. То есть не подготовка специалистов, которые будут оптимизировать, а именно расчет. Был опыт у нас на самосвалах, то есть больших карьерных машинах. Собственно, графики я выше там показывал. Это расчет оптимальной точки замены самосвала и значит, компонентов который составляет этот самосвал. Интересная задачка, опять-таки, она связана с планированием, это оптимизация последовательности выполнения операции ТАИР. Все же сталкивались с этой проблемой, когда мы, ну, в зависимости от того, какая деталь отказала, должны там разобрать половину оборудования, да, чтобы добраться туда ну, чисто физически. И опять-таки, наши наблюдения, наши прототипы показывают, что реально можно автоматизировать расчет оптимальной последовательности, то есть в каком порядке разбирать этот насос и в каком порядке собирать, зная его устройство, зная, значит, как устроена операция внутри этого объекта. Андрей Хоруженко нам чуть позже покажет пример оптимизации бюджета ТАИР насосного оборудования, то есть мы реально смогли получить данные о состоянии насосов и оптимизировать, то есть найти точку оптимальных воздействий, оптимальных затрат на насосы, нефтедобычи. В этом же проекте у нас был опыт оптимизации набора операций в техкартах, когда мы исключали операции, ненужные с точки зрения рисков. Был у нас опыт оптимизации периодичности выполнения операции ТАИР с учетом условия эксплуатации, тоже у горного клиента. Ну и последнее. Сейчас мы занимаемся такой задачей оптимизации планов и бюджетов ТАИР в среднестрочной перспективе на целой технологической системе.